Друзья, массовый взлет планиров. До этого был классный ролик массовый падеж планиров, а сейчас массовый взлет. Мы, видите, опаздываем, только расчехляемся, а народ уже вовсю на Матерхорн собирается. Вот сейчас пипестрель взлетает. Это, конечно, не планер, а так поражать самолет. Но крыло у него большое удлинение, летает он далеко. Сейчас посмотрим, как он летит. Пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. пошел, пошел. Побежал, синус, на Поништейме. Так. Оп, ну-ка. Ушел. Видите, еще с асфальта ушел. Теперь следующим у нас на взлет выруливает. Аркус. Похоже. Выжидает какое-то время. Ой, ой. ой. Теме, вырыл арку. Видите, как все плотно. Все на моторхорн хотят, друзья. Самая погода пошла. Погодное окно очень. Но она ярко пошла сейчас. И все хотят светить, когда именно пошла погода. Раньше было бы сложно выпаривать. Позже неуспешный Мотерхорн. Видите, какой плотняк. Жижи каждый за другим. Сейчас вот он оторвался Ну так, видите, потяжелее оторвался конечно, чем как синус или вирус. Вот так же мы отравился. Тяженько. Оп, а вот стейми пошел. Пошел стейми. вирус ну что видите тоже до конца асфальта доехал что в принципе правильно бам уже летит и все и вот получается он аркус потом штемме даже мы еще даже не расчехлялись друзья посмотрите на этот позор на мэтрхорн собрались проспали все проспали но на самом деле погода вот она только-только пошла то есть вот вот этот вот кисель из облаков он еще не дает Работает, то есть это не рабочие везде облака. У них нет подошвы. Но то, что сейчас уже вот идут потоки восходящие, уже можно держаться и хромать туда в сторону Пик Дебюра, потом ускоряться, это уже точно. Поэтому мы тоже, тоже, тоже начинаем быстро расчехляться и заправляю планер топливом. Сейчас будем взлетать. Как выглядит взлет за самолетом. Вот наш буксировщик. Зовут его Папа Лима. Вот планер, который он потянет. Знаю, он пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Побежали, побежали, побежали. На длинной веревочке, веревочка с метровая если не ошибаюсь. Ну и вот они вот, планер уже в воздухе, видите? Самолет еще разгоняется. Они вдвоем оторвались и все. Сейчас самолетик забросит этот планер ввысь. Метров на 500, Дальше планировочек сам так вот удобно. пью, Все, я тоже люблю самолетом иногда летать, когда ветер какой-нибудь неправильный или еще чего-нибудь, или когда в него моторчик пыхает. Иногда такое тоже бывает. Следующий планер готовится к взлету. Ну, собственно, и мы готовы. Мы, как взлетит самолет, садимся в кабину и погнали. Уже работают все камеры на хвосте, камеры здесь. Вот еще самолет. Так что, видите, прям движуха. Сейчас этот самолет, этот планер ждет, пока взлетит самолет. А самолет висит как все будет готово сейчас. Побежали, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали. побежали. Хорошо. Под крылом тепло, друзья. И холодно в смысле. Прохладно. А так вообще солнце светит нещадно. Сегодня 35 градусов температура. Поэтому кромка 4200 в больших горах и... Все летят на Мутерхорна. Табунами. Вот так вот. Вот следующий кандидат. Это самолетный планер. Одноместный. Это летит легко. Это, я так понимаю, даже не помню, что это. Что же все планера? Насколько не узнаю. Бежит, бежит, бежит, бежит, бежит. Видите, до конца асфальта взлетел. Мы, к сожалению, взлетим после асфальта. То есть мы тяжелые, будем медленно разгоняться. На нашей принцессе. Принцесса готова к бою. Эдуард, готов к бою? Погнали. Взлетает пара самолет-планер. За буксировщиком. И выезжает на взлет ДГ-400. Сейчас он пойдет в следующем. Летели. ДГ 400 готов. Это облотность и трафика на аэродроме в хорошую погоду. Этот старенький планер стоит где-то 50-55 тысяч евро. Прекрасный выбор. Самый дешевый самовзлетный планер, наверное, из имеющихся на рынке. Вполне себе неплохо летит. О! Еще следующее что полетело как табунами уходят, табунами просто. 300 его надо слетел. На фоне горы. Вот второй полетел. Как в хорошем аэропорту трафик. Проруливает обестрелюшка. Тихонечку, не спеша. Ну, не планер, это самолет. Микс самолета и планера бодренькая штука, он очень далеко умеет летать, потому что видите крыло на самом деле очень высокого достаточно аэродинамического качества и позволяет этому самолетику там на каких-то смешных там 8-12 литрах шуршать и с его небольшим баком пролетать там в расстоянии в тысячу километров, а то и больше, и даже не больше тысячи там что-то короче это самолетик рекордсмен мира в классе как улететь на минимальном количестве топлива дальше всего вполне себе такой, можно глушить двигатель я на таком летал, глушишь мотор на по-моему, на аэродроме там есть один такой и его владелец даже не знал, что эта штука так классно летает, мы с ним осенью полетели подлетели к облакам, я говорю выключай двигатель, он говорит, как же а что а ж мы, если что как, я говорю, да ничего не будет есть вот погода, но двигатель он не выключил, он перевел его там буквально на холостые и мы с двигателем на холостых славненько полетали исполнительный старт предварительный старт исполнительный все как все как положено мы так и полетели сразу исполнительный предварительный погнали вот так парил этот самолетик прекрасно с выключенным мотором единственная была проблема мотора тыл и пришлось его увеличить и ворота так мы 2-3 метра в секунду под облаками набирали часто вот есть система крутирования листа да, если создает дополнительное и это вполне может пойти. Ну, конечно, полноценным планером это считать абсолютно невозможно. Как бы цены ему не было. Взлетает он, конечно, очень бодренько. Мы взлетаем только в конце асфальта. И погнал, пошуршал куда-нибудь, навстречу новым приключениям. Друзья, прилетел наш самолетик, попалил, на цепляет так закрываемся Оп. закрываемся сейчас полетим друзья так от винта готов закрылся пускай наш мотор проруливаем попробуем догнать самолет видите готовится цепляется самолет пока Серлоба один директор такой лашпистон Норт. Погнали. Максимуму. Мотор у нас убран, но не до конца. Начинается чехарда первого набора. Всегда весело, потому а что мы на малой высоте. Постепенно уходим выше и выше. И вот это начало веселого пути. Полетали, шу огонь, и торхор сверху посмотрели, 50 километров до него под облаками прятался. Манблан видели ближе, к нему рванулись, получили капкан, а, еле вернулись домой, натерпелись. В общем, денек такой самый, у Эдуарда, наверное, крайний летный день такой большой, поэтому... Я думаю, что он счастлив. Инструктор счастлив полностью. Домой вернулись. Эдуард, ты там как? Расскажи. Да, супер счастлив. Супер счастлив. уезжать. Да, не хочется. Создает мне тоже не хочется. Ящик. И ящик Альвадосу, и всех обратно. До новых встреч, друзья. Погода бомба. Контент огонь. Гей.